Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя и воздаем Тебе сегодня всю честь. Спасибо Тебе за Твое Слово сегодня. Мы благодарим Тебя за чудеса. Сегодня хорошее начало для чудес. За любовь, посеянную среди нас. И мы верим в избавление от всех болезней и немощей во имя Иисуса. Мы отдаем Тебе всю славу, всю хвалу. Я знаю, что Ты здесь, Иисус. Ты всегда приходишь на школу исцеления. Никогда еще не было школы исцеления, чтобы люди не исцелялись. И мы воздаем тебе всю славу и всю хвалу во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Можете присаживаться. Посмотрите Исаии 40. Мне нравится это место Писания. Знаете, иногда, когда вы болеете и ослабли, это хорошее место для поддержания силы. Аллилуйя. Вы можете быть сильными. Я прочитаю из расширенного перевода Библии. Исаии, 28-29 стихи. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Вечный Господь Бог, Создатель концов земли, не ослабевает и не утомляется. Его разум невозможно исследовать. Вот наша часть. Он дает силу ослабевшему. Это расширенный перевод Библии. Он дает силу ослабевшему и утомленному. А тем, у кого нет сил, он умножает крепость. Возможно, в вашей жизни такой период, когда у вас совсем нет сил. Вы чувствуете, что вы слабеете. Вот ваше местописание. Он дает силу утомленным, слабым и немощным. Аллилуйя. Если мы будем оставаться с Богом, вы не будете слабыми. Но если я буду постоянно исцеляться, то как я тогда умру? Вы уйдете. Вы, Дух, вы уйдете. И мы должны будем все устроить, похоронить вас. Ваше тело, не вас. Вы будете прекрасно выглядеть. Вы будете так хорошо выглядеть. Вы никогда так хорошо не выглядели, пока не покинули свое тело. И вы станете одним из прославленных. Аллилуйя. Слава Богу. Благословен Господь. Это для нас. Это наше. Это реально. Скоро у нас это будет. Не знаю когда, но я буду готова, когда бы это ни было. У меня совсем нет страха смерти. Я понимаю, что это такое. Это уход. Я просто покину это тело и буду присутствовать у Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Фактически я верю. Я хочу дожить, чтобы уйти во время восхищения церкви. Я уйду на небеса, когда бы это ни было. Но было бы так здорово уйти вместе со всеми вами одновременно. Не помню, говорила ли я об этом вчера, но я снова поговорю об этом. Подумайте о восхищении церкви. Подумайте о таком месте, как Брэнсон, где столько христиан. Это замечательно. Говорю вам, никакая ракета не способна это сделать. Вот все мы, допустим, глубокая ночь в форт ворте Штат Даллас, Брэнсон, где вы живете. И вдруг... Я всегда представляю, что это будет ночью. Не знаю, почему. Это может быть и средь белого дня. Господь никогда не поправлял меня, просто я так это вижу. И вдруг мы исчезли отсюда. Думаю, мы будем взлетать шумом. Может, это будет не так, не так громко, как работает реактивный двигатель, но это будет шумно. И нас здесь не будет. На следующий день люди выйдут на работу, а отвечать на телефонные звонки некому. Босс не пришел на работу. «Я тут совсем один», — скажет кто-то. «Где все?» Начнут всем звонить. Никто не отвечает. «Не окажитесь в таком положении». Вы же хотите уйти с первым заходом. Слава Богу! Вы не сможете поехать на автобусе, взять такси, подготовить машину. Разве только поедете к какому-то неверующему? Мы все уйдем. Разве мы не уйдем с первым заходом? Слава Богу! Господь, мы хотим, чтобы Ты знал, что мы взволнованы от этого. Мы хотим прожить полное число дней. Но мы с нетерпением ждем великого восхищения Церкви. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь я, пожалуй, вернусь к своему делу здесь. Он дает силу ослабевшему, а тем, у кого нет силы, он умножает крепость. Так что если вы слабы сейчас, слабы уже какое-то время, или были слабы, это ваше местописание. писания. 40, 29. Даже юноши ослабевают и утомляются. Молодые люди падают. Давайте прочитаем это еще раз. А те, кто ожидает Господа, уповают на Него, обновят свои силы. Ожидают Господа. Что это значит? Мы проводим с Ним время. Мы проводим время в молитве, проводим время в Слове Божьем. Мы слушаем Его, мы ждем Его. Если кто-то вас ждет, они делают то, что вы сказали. Если я буду сегодня ждать вас... А вы в моем ресторане на завтраке, я принесу вам что-нибудь вкусное, но я буду вас ждать... Слава Богу! Те, кто ожидают, что мы делаем? Пусть Бог скажет нам, что делать. Мы ждем Его. Если Он говорит, иди в бизнес, мы пойдем в бизнес. Если Он говорит, иди в служение, мы так и сделаем. Если Он скажет, будь врачом, мы это сделаем. Мы ждем Его совета. Аллилуйя! Он обновляет нашу силу. Мы хотим находиться в совершенной воле Божьей. Мы хотим находиться в таком положении, чтобы наша сила обновлялась. Это неправильно, когда у нас нет силы. Он дает силу ослабевшему. А тем, у кого нет силы, он умножает крепость. Даже юноши ослабевают и утомляются. Молодые люди падают. А те, кто ожидают Господа... Это происходит, когда вы проводите время в молитве, когда вы проводите время с Ним, когда вы проводите время в Слове Божьем и слушаете, повинуетесь тому, что Он говорит. Обновят свои силы, они поднимутся на крыльях, как орлы, побегут, но не устанут. Не сказано, пока они молодые, сказано просто «они», «я» — это «они». Они побегут и не устанут, они пойдут и не ослабеют. Знаете, я вообще редко устаю, разве это не прекрасно? И так может, и так должно быть. Но я жду Господа, я каждое утро провожу с Ним время. В другом переводе сказано, «Неужели ты никогда не слышал и не понимаешь? Разве ты не знаешь, что Господь – вечный Бог, Творец всей земли? Он никогда не ослабевает и не утомляется. Никто не может измерить глубины Его разума. Он дает силу, силу, аллилуйя. Мир стремится к силе, но они не знают, откуда ее получить. Мы знаем, он дает силу тем, кто устал. В каком возрасте, Господь? Когда это прекращается? Тут не сказано, когда. Он дает силу тем, кто устал. Поэтому, если вы чувствуете себя слабым, уставшим, изнуренным, возьмите это местописание, обратитесь к Слову Божьему, возьмите его, поместите его перед своими глазами, вкладывайте его в свои уши, поместите его в себя, внутрь вашего сердца и выпускайте его из своих уст. И когда вы начнете уставать, скажите «Спасибо, Господь, что ты даешь мне силу». Когда придут симптомы болезни или немощи, скажите, спасибо, Господь, что Ты взял на Себя мои немощи и понес мои болезни, и ранами Твоими я исцелился. Спасибо Тебе, что я исцелен. Работает ли это? Да, это работает в любом возрасте. Ограничений нет, слава Богу, это Ваше. Если вы рождены заново, свыше, если вы во Христе Иисусе, если вы слушаетесь Бога, Исполняя то, что Он говорит, благословение не даст вам остановиться духовно, физически, умственно, финансово. Благословение сейчас работает во мне. Благословение работает сейчас в вас, аллилуйя. Он предлагает силу слабым. Даже молодежь сильно устает. Молодые люди сдаются. Вы это видите, правда? Разве вы не видите, как сдаются молодые люди? Но не мы. Нет. Нет. Но те, кто ждет Господа, кто проводит с Ним время, углубляется в Его Слово, общается с Ним, полагается на Него. Но те, кто ждут Господа, обретут новую силу и будут высоко летать. Я люблю высоко летать. Они будут высоко летать. На крыльях, как у орла. Что еще они будут делать? Они побегут. Те, кто полагаются на Бога и принимают Его силу, у них есть такая крепость. В каком возрасте это прекращается? Здесь не видно ограничений. Они побегут и не утомятся. Знаете, когда вы начнете уставать, я слышу это от некоторых пожилых людей. С возрастом они как бы начинают расползаться. Ну, мне уже 80, знаете, я уже не такой молодой, как раньше, я просто посижу в своем кресле качалки. Нет, встаньте со своего кресла, сделайте что-нибудь полезное, слава Богу. Они побегут. Если вам нечего делать, бегите. Скажите, Господь, я побегу по этому месту в Писании. Они побегут и не утомятся, они пойдут и не слабеют. Аллилуйя. Слава Богу. У меня есть наклейка, стикер. Я обожаю стикеры. У меня стикеритис. Знаете, я закладываю хорошие места. У меня много стикеров, и на одном из них написано «Я завершу свое поприще». Я написала свои инициалы на нем. А затем я дала определение слову «вытерпеть». Это не определение, но я это написала. Я написала «вытерпеть» равняется тому, что я это перенесу в силе. Я буду сильной все дни моей жизни. Я буду благословлена все дни моей жизни. Я буду процветать все дни моей жизни. Я буду наполнена радостью все дни моей жизни. Я буду иметь мир все дни моей жизни. Что я делаю? Я принимаю то, что предлагает Бог. Если вы этого не примете, у вас этого не будет. Вы знаете это место из Писания. Когда молитесь, верьте, что получите. Вы знаете, что это означает? Это означает «взять». Верьте, что берете это, когда молитесь, и у вас это будет. Верьте, что берете это, когда исповедуете это, и у вас это будет. Это вера. Что бы это ни было. Сила, исцеление, процветание, восстановление семьи. Я не знаю, что я сказала, я посмотрю, что это. У меня тут есть небольшая наклейка, и в ней сказано, «Как жить, будучи сильным». И дальше, «Как мы можем жить, оставаясь в силе?» Посмотрим, что здесь сказано. «Я вся поглощена темой о силе, здоровье, о том, чтобы мое сердце было наполнено прославлением. И еще я хотела бы иметь возможность иметь много денег. Зовите меня плотской, если хотите, но говорю вам, у меня были деньги, бывало, что их не было». И с ними лучше. А поскольку Бог говорит в Писании о том, чтобы у нас их было много, чтобы мы были благословлены и приумножались, я чувствую, что я, по крайней мере, могу это принять. Аллилуйя! Слава Богу! Я в полном восторге, когда кто-то говорит, «Просто идите и сделайте все, что можете». Мне это нравится. Я люблю испытывать приумножение. Я люблю быть здоровой, быть в мире.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 Вот оно. Он дает силу тем, кто устал и изнурен. Он предлагает силу слабым. Даже молодежь сильно устает, молодые люди сдаются. Но те, кто ждут Господа, обретут новую силу. Как мы ждем Господа, уповаем на Него? Мы проводим время в Слове. Мы разговариваем с Ним, мы слушаем Его. Мы берем его слово и помещаем его в себя, через свои глаза и уши. Мы вкладываем его в свое сердце, мы произносим его своими устами, выполняем то, что оно говорит. В этом и есть суть. Недостаточно просто знать его. Нужно поступать по слову и делать то, что в нем сказано. Они побегут и не утомятся, они пойдут и не ослабеют. Я смотрела другую приметку, и тут сказано, у Буллинджера сказано... Совершить – это вытерпеть. Они вытерпят. Мы вытерпим то, что грядет. Мы перенесем это с радостью в мире и благословении. Они пойдут и не ослабеют. Я совершу свое поприще. Я перенесу его в силе. Вам следует говорить это по отношению к себе, если только вы не готовы уйти. Если вы готовы уйти, вы прожили полное число своих дней, скажите, «Господь, я готов». Однако мало кто на самом деле этого хочет. Тем не менее, это возможно. Господь — это наша сила. Писание говорит об обновленной силе. Новая сила. Не думаю, что нам нужно ослабевать по мере старения. Конечно, настанет время, и нам будет пора уйти. Но знаете, не сказано, что вы должны быть больны, чтобы умереть. Что происходит, когда вы умираете? Вы уходите. Вы покидаете ваше тело. У нас, конечно, есть примеры этому в Писании, когда люди просто уходили, чтобы быть с Господом. В 104-м Псалме сказано, «И не было в коленах их болящего». Среди нас не должно быть болящих, слава Богу. Одна из вещей, которые сокращают вашу жизнь, это невыполнение заповеди, главной заповеди. Скажите, главное — заповедь. Если мы не выполняем главной заповеди, мы не живем в послушании, а значит, не живем в точке благословения. Мне нравится этот термин. Я раньше никогда им не пользовалась. Но существует точка благословения, когда вы делаете то, что говорит Бог. Вы верите, вы говорите, вы принимаете, вы сеете. Вы выполняете то, о чем вы узнаете, и вы продолжаете искать это в Слове Божьем, чтобы сделать больше. Вы поступаете по Слову Божьему. Мы должны делать лишь одно, но это включает в себя достаточно много. Мы должны повиноваться Богу. Как мы повинуемся Богу? Мы начинаем с записанного слова. Мы начинаем узнавать, что Библия говорит о том, как жить, что угодно Богу, как решать разные ситуации, как молиться. И мы можем жить в здоровье и процветании. Кто-то сказал, «Если я буду все время выздоравливать и исцеляться, то как я тогда умру?» Не нужно беспокоиться об этом, об этом позаботиться. Как вы умираете? Вы покидаете свое тело. Вы не умираете. Если вы рожденный свыше человек, вы уже умерли. Тот старый ветхий человек уже мертв. Новый человек, который теперь связан с Богом, этот новый человек, новое творение во Христе Иисусе, в недалеком будущем он будет вознесен. Будет ли это во время восхищения церкви или индивидуально, новый человек вознесется, он взлетит, он покинет это тело. Знаете, мы хорошо попользуемся нашими телами до 120 лет. Пора чему-то и произойти. Так что это совсем просто. В смерти нечего бояться, я имею в виду нам, как верующим. А люди живут в страхе смерти все время. Я боюсь этого, я боюсь того, только не мы. Мы не боимся. Нет. Нет, нет. У нас есть место, куда уйти. И это хорошее место. Вы можете себе представить, как это здорово пойти там в церковь. Знаете, сегодня я собираюсь пойти послушать брата Хейгена. Я собираюсь завтра пойти послушать брата Остина. Я собираюсь навестить Смита Виггельсворта. Я давно его не слушал. И, Уэсли, я послушаю его. Знаете, если он все еще методист. И так далее. Это восхитительное место. Слава Богу! Аллилуйя! Я об этом раньше не думала. Но это забавно. Какое замечательное место. Вы знаете, как мы любим собираться, слушать Слово Божье, слушать хорошие проповеди. Подумайте о том, как это будет на небесах. Смит Вигглсворд. И все эти великие мужья и жены Божьи. Говорю вам, это будет рай. Только так и скажешь. Слава Богу. Но Библия говорит, что у нас могут быть дни Небесной земле. И я в это верю. Я верю в дни небесной на земле, когда небо проявляется в наших телах, в наших семьях. Когда небеса проявляются в наших финансах. Слава Богу. Я могу оставаться сильной. Знаете, не говорите. Иногда, когда я встаю утром, я чувствую такую слабость. Что не могу сделать того или этого, вы принимаете слабость своими устами, вы принимаете слабость. Говорите так, я встаю, и я силен в Господе, и в могуществе силы Его. Я принимаю крепость, я принимаю исцеление, я исцелен и здоров. Слава Богу. Отец, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус Целитель, Спаситель и все, в чем мы нуждаемся. Господь, мы так благодарны за все благословения, и мы молимся. Все мы приходим сегодня в согласие насчет каждого, кто нуждается здесь в исцелении, чтобы помазание исцеления влилось в них в какой-то момент во время этого служения, и чтобы все болезни и немощи были изгнаны силой Духа Божьего для Твоей славы. Господь, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарите сейчас Господа. Спасибо Тебе за каждый раз, когда Ты нас исцелял. Ты за все эти годы столько раз нас исцелял. И мы благодарны, Господь. Мы настраиваемся принимать сегодня Твое исцеление, чтобы все болезни и немощи были исцелены. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Можете присаживаться. Вы знаете, что мы делаем на Школе Исцеления? Мы берем места Писания об исцелении и перечитываем их. Мы впускаем их в свои глаза и уши. Опускаем их в свое сердце, и они исходят из наших уст. И мы принимаем свое исцеление. Аминь. Давайте посмотрим третью главу притчей. «Сын мой...» Это первый стих третьей главы притчи. «Сын мой, наставление моего не забывай». Именно так вы живете долго. Именно так вы исцеляетесь и остаетесь исцеленными. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Это очень просто сказано, но мы можем это понять мы должны через свои глаза и уши вкладывать Слово Божье в свое сердце и хранить то, что в нем сказано. Иначе говоря, слушаться Господа. «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе, слава Богу, милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи и шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Важно не то, что мы думаем. «Я думаю так, я думаю эдак». Это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то, что думает Бог. Но когда мы думаем так, чтобы наше мышление было в согласии с Ним, это имеет значение. Так мы знаем, что болезни и немощи не являются волей Божьей для нас. Мы знаем из Библии, что Иисус взял на себя проклятие, а все болезни и немощи были под тем проклятием. И взяв грех, он взял на себя болезни и немощи. Это уже свершившийся факт. Это не принадлежит вам, если вы не во Христе Иисусе. И мы это знаем. Поэтому, когда появляется первый же симптом, чего бы то ни было, недостатка, болезни, чего-то плохого, мы ему запрещаем. Мы были искуплены от проклятия. Мы живем под благословением. А в благословении все хорошо. Все хорошее есть в благословении. Если вы прочитаете 28 главу книги Второзакония, вы это знаете, но подумайте об этом. Если вы прочитаете 28 главу книги Второзакония, вы увидите проклятие. Все плохое. Там все болезни. Сказано, что все болезни и все немощи принадлежат к проклятию. А затем там описано благословение и все хорошее. Нищета под проклятием, недостаток под проклятием, но затем дано благословение, приумножение благословения, исцеление, здоровье, божественное здоровье. Все это под благословением, слава Богу. А потом сказано, что Иисус искупил нас от этого проклятия, чтобы благословение Авраамова могло прийти на нас. И сегодня мы берем благословение исцеления. Аминь. Мы принимаем наше исцеление. Мы надеемся на Господа всем сердцем своим и не полагаемся на разум свой. Мы во всех путях своих познаем Его, и Он направит наши стези. В 7 стихе 3 главы притчи сказано, «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». А Вы не будете жить свободным, если вы не удалитесь от зла. Невозможно жить в двух мирах и чтобы все получалось правильно. Вы можете выживать, но я говорю полезные слова, примите их. Вы должны повиноваться Слову Божьему, и вы должны оставить что-то в своей жизни. Посмотрите на это, я еще раз прочитаю 7 стих, 3 глава притчи, 7 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Удаление от зла приносит в вашу жизнь божественное здоровье. Аллилуйя. Слава Богу. Почему? Потому что теперь на вас есть благословение. Вы вышли из-под проклятия. Проклятие пришло на тех, кто не послушан Богу. А благословение приходит на нас. Исцеление, здоровье становится нормой в нашей жизни. Не болезни и немощи. «Чти, Господа, от имени твоего и от начатка всех прибытков твоих». То есть отдавайте десятину. И наполнится житницы твои до избытка. Вы скажете, я никогда серьезно не занимался этим. Тогда проверьте свои житницы и посмотрите, в каком они состоянии. Это первое, что нужно сделать. Я рекомендую вам проверить свои житницы и убедиться, наполнены ли они до избытка. Или же они пустые, разрушаются от того, что их не используют. Это все, что я об этом скажу. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». В 16 стихе сказано, «Долгоденствие в правой руке ее, речь идет о мудрости, а в левой у нее богатство и слава. Так что, чем больше мы будем давать Слову Божьему возможности влиять на наши слова, на наши мысли, на нашу жизнь, тем дольше мы будем жить, и тем лучше мы будем жить. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Посмотрите 144-й Псалом. Вот какое отношение мы должны поддерживать. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Следует ежедневно проводить с Господом время, прежде чем уйти на работу, Прежде чем чем-либо заняться, вставайте немного раньше, молитесь в духе, молитесь всем своим разумом, настройтесь на свой день, делайте исповедание, настройте свой день, говорите во время своей молитвы, какой у вас будет день, о чем вы верите, чего вы ожидаете. В пятом стихе сказано, «А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих, «Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и Я буду возвещать о величии Твоем». Давайте посмотрим следующее место писания. «Щедр и милостив Господь», то есть Он полон благодати, благоволения, «долготерпелив и многомилостив». «Благ Господь ко всем». Он благ вам сегодня. Он любит вас. Он хочет, чтобы вы были сегодня исцелены. «И щедроты его на всех делах его». В 14 стихе сказано, «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Если вы попадаете под эту категорию, вы сегодня благословлены. Господь поддержит вас. Обратитесь к Нему всем своим сердцем. Он поднимет вас, в какой бы ситуации вы ни находились. Поставит вас напрямую и хорошую стезю. И простит вам все, что вы совершили. Это очень выгодно. Аллилуйя. Очи всех уповают на тебя. И ты даешь им пищу их в свое время. Это основное место здесь. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Я принадлежу к живущим. Аллилуйя! Вы принадлежите к живущим. Божья рука открыта для нас, чтобы насыщать нас, благословлять нас. Праведен Господь во всех путях Своих и благ или милостив во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет. Это удивительное местописание. Что оно означает? тех, кто его почитает. Если вы не слушаетесь Бога, вы его не почитаете. Позвольте я немного поговорю сейчас об этом. Если вы не слушаетесь Господа, вы его не почитаете. Если вы продолжаете делать в своей жизни то, что ему не угодно, возможно, это плохие привычки или взрывной характер, нечестивые вещи. Здесь сказано, праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. То есть, когда мы призываем Его в истине, что мы делаем? Мы делаем все, что, как мы знаем, правильно делать. Мы поступаем правильно. Аминь. Я знаю, кажется, что от некоторых вещей трудно избавиться, но если вы будете упорно стоять, они сами отпадут. Вы их бросите. Мы хотим приступать к престолу благодати, не имея на совести вины за что-то. Не имея вины на совести ни за что. Поскольку, когда вы знаете, что поступаете неправильно, ваша вера не может быть активной. Ваша вера не может быть сильной. Одна из причин, почему я так счастлива, это то, что мы люди Слова Божьего, и что мы верим, мы должны делать все, что видим в Библии. Это означает, что мы с вами не должны к этому относиться так. «О, я хотел бы быть таким». Нет, мы должны это делать. И что для нас делает то, что мы знаем, что мы слушаемся Бога? Мы знаем, что сказано в Слове Божьем. Допустив ошибку, мыкаемся, мы очищаем это. Мы просто не продолжаем совершать все тот же плохой поступок снова и снова. О чем это мне говорит? Это говорит мне о том, что Бог услышит меня, когда я буду молиться. Это говорит мне о том, что когда мне понадобится движение Божье, когда мне понадобится исцеление, финансовое приумножение или еще что-то, Он скажет мне и поможет мне. Он скажет мне, что мне нужно сделать, как молиться, как посеять семя, сделать все, о чем Он нам говорит. Это поможет нам исправить все чтобы мы могли снова принимать. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню и да благословляет всякое плоть, святое имя Его, во веки и веки, то есть милость, милость, милость, Бог благ, нам нужно лишь исправить все. Господь, прости меня за это. Лучше всего в тот момент, когда вы узнали, что допустили ошибку, покайтесь. Не оставляйте времени для дьявола, чтобы войти и разорвать ваш дом или ваше тело. Немедленно все исправьте. Покайтесь. А когда вы покаетесь, если вы в вере, поверьте в это. Я прав. Я снова прав. Я чист. Бог очистил меня. Он простил меня. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Итак. Он благ ко всем призывающим Его. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем. Аллилуйя. Посмотрите 90-й Псалом. 90-й Псалом такой удивительный. И мы знаем, что в этом Псалме сказано, что мы защищены. Когда мы пребываем под тенью Всемогущего, Иначе говоря, когда мы делаем то, о чем нам говорили, мы продолжаем поступать правильно. Если мы допускаем ошибку, мы каемся. Мы не оставляем опоры для дьявола. В первом стихе сказано «Мы покоимся под тенью всемогущего». Во втором стихе сказано «Говорит». Видите, вы должны говорить о Боге хорошее. Нельзя постоянно говорить, не знаю, почему Бог позволил, чтобы это произошло со мной. Так, будто Бог не прав, а вы правы. Так никогда не будет. Вы можете быть иногда правы, но Он никогда не может быть неправ. Аминь. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы от болезней и немощи и всего плохого. Гибельная язва. Конечно, Он избавит от нее. Но почему? Потому что я сказала, что Он это сделает. Потому что я поверила Его Слову, и я живу под кровом Всевышнего. Аминь. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина Его. Его истина, наш щит, и наше ограждение, наша броня, Слово Божье. И если его нет перед вашими глазами и в ваших ушах, оно не попадет в ваше сердце. А мы полагаемся на это Слово. И поскольку мы на него полагаемся, поскольку мы на него уповаем, у нас есть щит, у нас есть вера. Мы не убоимся ужаса в ночи, стрелы, летящие днем. Мы никогда не должны бояться. Вы не боитесь. Страх — наш враг. Страх противоположен вере. Если вы боитесь, что умрете, то, вероятнее всего, вы не исцелитесь. Почему? Потому что страх и вера — это две противоположности. Вы исцеляетесь, потому что верите Богу. И вы верите, что Он силен изгнать эту болезнь или немощь. И вы верите в то, что в Библии сказано, что Иисус взял на себя ваши болезни и понес ваши немощи. Поэтому не имейте страха. Не бойтесь умереть. Что хуже всего в смерти? Вас просто не будет. Хуже всего в вашей смерти то, что нам придется позаботиться о вашем теле. Нам придется провести службу. Нам всем будет грустно, возможно. Нам будет грустно. Мы будем стараться думать о хорошем, чтобы сказать это о вас, но вас уже не будет. Если вы познали Господа, то выйти из тела означает водвориться у Господа. Разве это не замечательное местописание? Мы не боимся смерти. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, яз, выходящий во мраке, зараза, опустошающий в полдень. Здесь описано очень плохой день, но мы все равно не боимся. В седьмом стихе сказано, «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Одиннадцать тысяч и один человек, все погибли, кроме вас». Бог нелицеприятен, когда дело касается веры и защиты. «Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя». Но к Тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами Твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим, Своим жилищем. А теперь послушайте, поймите это. Поскольку мы приняли Иисуса как своего Господа, свое прибежище, своего Целителя, Благословителя, мы доверяем Ему свою жизнь. Он нас спас. Мы рассчитываем прожить эту жизнь в благословении, благодаря тому, что Он совершил. Потому что мы сделали Господа своим прибежищем. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышний избрал Ты прибежищем Твоим, не приключится Тебе зло. Какое замечательное место. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему. То есть болезнь, немощь, никакая язва. Это мы. Это для нас. Это принадлежит нам. Ибо ангелом своим заповедает и тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспиды да и василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. С вами может произойти что-то плохое. Дьявол может послать это вам. Что-то может произойти. Из-за куста может выпрыгнуть лев но он не причинит вам вреда, слава Богу. Ангелы понесут вас. Лев и дракон не добьются никакого результата. На аспиды, Василиска, наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, говорит Бог. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал, или понял, или он уповает на имя мое, вас зовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Аллилуйя. Если вы сегодня в беде, не позволяйте ей владеть вами. Просто знайте, что он с вами в беде или в скорби, или если бы он не собирался вывести вас из беды, он не был бы с вами в беде. Но он там, чтобы избавить вас. Сказано, «С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней. Я верю в долгую жизнь, насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Бог хочет, чтобы мы жили долго. Это Его воля. Если вам поставили диагноз «серьезное или незначительное заболевание» в большом и в малом, Божья воля для вас – выздороветь, быть здоровым, жить долго, иметь долгую жизнь». Отец, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус наш Целитель, наш Спаситель, все, в чем мы нуждаемся. Господь, мы так благодарны за все благословения, и мы молимся. Все мы сегодня приходим в согласие насчет того, что Твое исцеляющее помазание влилось во всех, кто здесь нуждается в исцелении. В какой-то момент во время служения все болезни и немощи должны быть изгнаны силой Божьей и для Твоей славы, Господь. Мы благодарим Тебя. Поблагодарите сейчас Господа. Спасибо Тебе за все случаи, когда Ты исцелял нас. За все эти годы Ты столько раз исцелял нас. И мы благодарны, Господь. Мы настраиваемся принимать Твое исцеляющее помазание сегодня снова, чтобы все болезни и все немощи были исцелены. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Можете присаживаться. Вы знаете, что мы делаем в школе исцеления? Мы берем места Писания об исцелении, мы их перечитываем, впускаем их в свои глаза, в свои уши, опускаем в свое сердце, они исходят из наших уст, и мы принимаем наше исцеление. 102-й псалом. Это очень важный псалом для исцеления. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Это исцеляющие отношения. Мы должны постоянно помнить о Господе. С помощью Слова Божьего он должен быть настолько глубоко в нашем духе, что при первой же проблеме в нашей жизни мы должны думать, «А что об этом говорит Бог?» Как говорит псалмопевец Давид, «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Благодеяния, в которых мы ходим, это благодеяния, которые мы помним. Мы знаем их из Слова Божьего, мы их помним, и они являются частью нашей повседневной жизни. Например, исцеление, например, процветание, например, все хорошее в нашей жизни. Вот некоторые благодеяния. Он прощает все беззакония твои. Благодарение Богу, когда мы допускаем ошибку, это не трагедия. Мы не застреваем в этом. Мы можем сказать, Господь, я ошибся. Я сделал то-то и то-то, я прошу тебя простить меня. Я каюсь в этом, и я принимаю свое прощение. Вы не знаете, что сатана это ненавидит? Он так старается, чтобы вовлечь вас в какую-то глупость. И уже совершив это, вы просто говорите, «Господь, я каюсь». И вы очищаетесь от этого. Сатана никогда не может победить. И это благодеяние. Бог прощает все, разве это не замечательное слово, все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. У нас здесь дважды встречается слово «все». Прощаются все наши беззакония. Они смываются, очищаются. Если вы совершили грех, вы можете через три минуты его исповедовать, и его не будет. Но мы так не живем, мы хотим не грешить. Именно поэтому мы проводим время в Слове Божьем. Именно поэтому мы меняемся, чтобы соглашаться со Словом Божьим. Чтобы мы ходили праведно, осмотрительно и осторожно чтобы мы целенаправленно поступали правильно и славили Господа, пребывали в Слове Божьем и повиновались Ему. Знаете, если вы пребываете в Слове Божьем, вас даже редко беспокоит какой-либо симптом. А если симптом все-таки появится, вы знаете, что с ним делать. «Я запрещаю тебе болезнь, я запрещаю тебе боль. Ты не являешься волей Божьей для меня». «Сам Иисус взял на Себя Мои болезни и понес Мои немощи, и ранами Его Я исцелился». Это самое замечательное место писания об исцелении в Библии. «Ранами Его Я исцелился. Он понес за Меня проклятие, и Он понес Его за вас». Все, что принадлежит к проклятию, все, что вы можете найти в проклятии. Иисус об этом позаботился за нас, слава Богу, чтобы на нас могло прийти благословение, аллилуйя. Поэтому мы не забываем Его благодеяний Он прощает все наши беззакония. Не дайте греху встать сегодня между вами и вашим исцелением. Если у вас что-то неправильно, исповедуйте это, оставьте это, избавьтесь от этого». Он исцеляет все недуги Мои. Этого достаточно, чтобы привлечь ваше исцеление. Господь исцеляет все Мои недуги, что означает, что у меня нет никаких болезней, поскольку Бог исцелил их все. Аллилуйя! И Он не сказал только простые. Это подразумевает рак, проблемы с сердцем, больной палец. Все, от большого до малого. Иисус понес за нас проклятие. И мы знаем, что здесь сказано. В этом проклятии были перечислены все болезни и немощи. Сказано, что Иисус понес за вас все болезни и немощи, даже не упомянутые среди этого проклятия. В медицине постоянно появляются новые болезни, но Господь заранее об этом позаботился. Если это болезнь, то она принадлежит к проклятию. Если это болезнь, то она принадлежит к проклятию, а я живу под благословением. Это выше проклятие, аллилуйя, благодаря тому, что совершил Иисус. Он избавляет от могилы жизнь твою. Это могут быть несчастные случаи, это может быть все плохое, это может быть война, это может быть все, что уничтожает вашу жизнь. Злые, плохие люди. Благословение избавляет вашу жизнь от уничтожения. Аллилуйя. Слава Богу. Венчает тебя милостью и щедротами. Я не только исцелена. Я не только в безопасности. Я увенчана. Вы увенчаны. Слава Богу. Вы носите венец милости Господней и Его щедрот. Разве это не замечательно? Насыщает. Мне это нравится. Это здорово. Когда вы станете немного старше, вам это тоже понравится. Насыщает благами желание твое. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. Аллилуйя. Моя юность обновилась и обновляется. И она будет обновляться каждый день моей долгой жизни. Аллилуйя. Слава Богу! И ваше тоже, если вы это примете. Вы знаете, что вы получаете то, что вы принимаете, на основании чего поступаете, что вы берете и что вы говорите. Вы можете быть в церкви на собрании. Проповедник может говорить самую прекрасную проповедь о том, что вам принадлежит. И это ваше. Исцеление ваше, процветание ваше, благословение ваше. Но если вы это не возьмете и не будете держать, это может быть легко взять на том собрании. Когда все находятся в согласии, мы все испытываем голод, мы все любим Господа. Когда Слово Божье буквально течет, когда вы в согласии берете это. Но потом, когда вы придете домой, это будет не так легко, поскольку что-то будет не так. Вы почувствуете боль, вы получите счет, который вы не можете оплатить. Или еще что-то. Вам все равно нужно брать свое исцеление, брать свое благословение. Нельзя брать проблему. В данной ситуации мы либо внутри, либо снаружи. Мы либо в вере или не в вере. В том, что касается наших финансов, нашего исцеления, благополучия нашей семьи, восполнения наших нужд. Если мы в сомнениях, если мы в страхе, если мы в депрессии из-за того, что у нас сегодня нет, например, дома, хорошего дома или работы, или если мы в невере насчет чего-то, Тогда мы останавливаем наше благословение. Благословение действует, потому что мы верим в то, что сказано в Слове Божьем. Это вера, аминь, и благословение. А вам надо изучить это. Если бы у нас было сегодня время, мы бы это сделали. Но в 28 главе книги Второзакония описано проклятие и благословение. Проклятие для тех, кто не делает то, что говорит Бог. Почему? Потому что проклятие сейчас в действии. Когда Адам совершил грехопадение... Мне следует отдать должное его жене. Когда Адам с Евой совершили грехопадение и не послушались Бога, Бог сказал, «В день, в который вкусите...» Прежде всего, Он сказал этого не делать. Он сказал, «Не ешьте с этого дерева». Там были прекрасные деревья, замечательные деревья, на них росли плоды. Им не надо было работать, не надо было чистить плоды, не надо было их готовить. Все уже было готово. Разве не чудесный дамский сад? И Бог сказал... Вот вам все. Но не прикасайтесь, не ешьте с этого дерева. Вы не должны есть с этого дерева, не ешьте с него. Что это было? Дерево познания добра и зла. Потому что Бог сказал, в день, в который вкусите, смертью умрете. Послушайте меня. Если Бог говорит, что вы умрете, когда что-то совершите, тогда у вас нет других шансов, если вы это сделаете. Он говорит нам в Библии, что принесет смерть. И если мы будем это делать, мы не проживем полное число наших дней. Но Он говорит нам в Библии, что принесет жизнь. И если мы будем это делать, мы сможем прожить полное число наших дней. В этом месте Писания сказано, что Он избавляет нас от могилы, то есть от несчастных случаев, ситуаций, войн и тому подобного. «Венчает тебя милостью и щедротами». Он не только избавляет нас от плохого, но и венчает нас хорошим. Вот почему у Бога такая хорошая репутация. Господь благ. Велика Его верность. У Него потрясающая репутация в Слове Божьем. Многие люди не знают, как Он благ. И они не знают, что это им принадлежит. Но мы, люди Слова Божьего, мы должны знать. Откуда мы это знаем? Потому что мы верим тому, что здесь сказано. Мы верим, что Господь избавляет нашу жизнь от могилы, от несчастных случаев, от разных ситуаций, от авиакатастроф, от всего, что разрушает нашу жизнь. Мы верим, что избавлены от этого. Аминь. Благодаря тому, что делает Бог. Он венчает нас милостью и щедротами. Насыщает благами желание Твое. Обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Аллилуйя! Я верю в это. Если вам сегодня лишь 20 лет, это может не вызвать у вас такого восторга. Но если вам 50, 60, 70, 80, это звучит очень хорошо. Это начинает звучать по-настоящему хорошо, слава Богу. Я так рада, что еще раньше узнала об этом, поскольку я уже давно изучала эту тему. «Насыщает благами желание Твое. Обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои». Вот почему у нас есть такая прекрасная возможность — иметь такую замечательную жизнь. Вот почему. Вот почему мы не исчерпываем терпение Бога за 24 часа. Вот почему Он может оставаться с нами, даже когда мы совершаем глупости. Мы покаемся, и Он это сотрет. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не по беззакониям нашим сотворил нам». И не по грехам нашим воздал нам. Разве мы недовольны всем этим? Мы можем сказать спасибо, Иисус. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. А кто это, боящиеся Его? Боящиеся Его – это те, кто настолько Его почитает, чтобы слушаться Его, делать то, что Он говорит. Если вы ходите в страхе Божьем, вы обращаетесь к Писанию, чтобы узнать, что Он говорит обо всем, и вы это делаете. Так что у нас есть привилегия иметь долгую жизнь. В четвертом стихе, где сказано, что Он избавляет вашу жизнь от могилы, в новом живом переводе сказано, «Он выкупает меня от смерти и окружает меня милостью». Аллилуйя! Слава Богу! Мы знаем, что это Божья воля, чтобы мы прожили полное число наших дней. И мы знаем, изучая Библию, что это возможно, если мы слушаемся Его, выполняем то, что Он говорит. Давайте посмотрим третью главу притчи. «Сын мой» — это первый стих третьей главы притчи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое».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 Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе, слава Богу. Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. И меня уже несколько месяцев не покидает мысль, что мы очень привилегированный народ, благодаря тому, что нас научили пребывать в Слове Божьем и повиноваться Слову Божьему. Есть много христиан, людей, которые называют себя христианами, которые не верны Слову Божьему. Поэтому у них ничего не получается. Но мы научились. Били, правда мы счастливы, что у нас был брат Хейген? Мы узнали от брата Хейгена, что надо повиноваться Слову Божьему. Мы с Кенатом были в долгах. Мы были верующими, мы любили Господа, мы приняли Духа Святого. Но мы ничего не знали о том, как жить и поступать на основании Слова Божьего. Мы верили Слову Божьему, но от Него мы узнали, что надо брать это Слово, размышлять над Ним, повиноваться Ему и позволить Ему стать частью вас. И не только один раз, но снова и снова, каждый день питаться Словом Божьим. Не просто сказать «я прочитал главу на сегодня», но понимать, что надо делать. И когда мы научились действовать на основании Слова Божьего, для нас все стало возможным. Это было возможно и до того, но теперь это все уже стало реальным. Потому что мы действуем, мы приняли это верой, мы узнали о вере, мы узнали, как жить верой, и как просто буквально принимать Слово Божье. Буквально. По всему миру есть церкви, которые не принимают Слово Божье буквально. Если там сказано «делай это», Тогда делай это. Если там сказано «не делай», не делай это. И когда вы повинуетесь Слову Божьему, это ставит вас на путь исцеления, здоровья долгожительства, потому что вы в правильном положении. Мы должны делать то, что нам сказано. Аллилуйя. Слава Богу. И когда мы начали так поступать, все изменилось. Наша финансовая ситуация изменилась, наши тела изменились, и мы начали ходить в здоровье. Что мы делаем, когда появляется симптом болезни и немощи, что сказать вам по правде происходит очень редко? Мы говорим, нет, ты не придешь, убирайся из моего тела. У меня этого нет, у меня нет лихорадки, у меня нет этого дискомфорта, у меня нет этой боли. Мы запрещаем этому, и мы противостоим этому, так как мы знаем, что Иисус взял на себя наши болезни и понес наши немощи. Наставление моего, не забывай, моего слова и заповеди мои да хранит сердце твое. Я так благодарна, что мы научились повиноваться Слову Божьему. Знаете, есть целые церкви, целые деноминации, целые группы людей, которые знают, что это Слово Божье, но они не знают, что его надо исполнять. Они должны его исполнять полностью. А исполняя Слово Божье, мы живем в божественном здоровье. И если болезнь пытается время от времени прийти, мы знаем, что с ней делать. Мы противостоим ей, мы запрещаем ей. Но сказать вам по правде, у нас с Кеннетом нет проблем с болезнями и немощами, поскольку мы всегда в вере. Мы пребываем в вере. Я не хвастаюсь, такими должны быть все. Мы к этому призваны повиноваться Слову Божьему. Отец, мы почитаем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Господь Иисус взял на Себя все наши грехи, наши болезни, наши немощи и все проклятие за нас, чтобы мы могли быть свободными. Спасибо Тебе за твою милость и сострадание сегодня. Господи, помоги каждому духом Своим принять полное исцеление и освобождение во имя Иисуса. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за каждое совершенное дело». Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты сам позаботился обо всех болезнях и немощах, о грехе и о всем плохом проклятии закона, чтобы мы могли быть благословлены. Мы сегодня благословлены. Мы настраиваем себя в согласии, чтобы каждый получил освобождение и исцеление. И мы воздаем Тебе всю хвалу во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу.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 Иисус — это начало и конец нашей веры. Аллилуйя! Он — все, что касается веры. Почему? Потому что Он сделал наше исцеление возможным. Он сделал возможным наше благословение. В Писании сказано, что Он взял на Себя проклятие. Все проклятие, все болезни, все немощи. Возможно, мы прочитаем об этом позже. Он взял на Себя полностью все. Все проклятие, болезни и немощи. Он взял это все за нас. Все плохое, о чем вы только можете подумать, принадлежит к проклятию. И в Писании сказано, что включая каждую болезнь и каждую немощь, не записанную в этом проклятии. И если возникает новая болезнь, то она уже охвачена этим. Это проклятие. Подумать только, сам Иисус искупил меня от проклятия. Он сам искупил вас от проклятия. Аллилуйя! Слава Богу! Говорю вам, мы с Кеннетом ходили в этом все эти годы. Мы исцелены. Мы здоровы. Мы действуем не по возрасту. В большинстве случаев, по крайней мере, в том, что касается этого вопроса. Мы не больны. Разве это не хорошо? Я уже отпраздновала свое 70-летие, и мы не принимаем никаких лекарств. Забудьте об этом. Мы основываемся на Библии. Мы исходим от сверхъестественного исцеления. Когда у нас появляется симптом, мы верим Богу и тотчас молимся. И мы сами принимаем Слово Божье. Вот что вам нужно сделать. Выработайте привычку при первом признаке чего-либо, при первом же признаке всего, что попадает под проклятие, а сейчас мы имеем дело с болезнью и немощью, симптомами боли, разбирайтесь с этим говорите нет ты не придешь ко мне я скажу вам почему и как вы можете это делать потому что сам иисус взял на себя проклятие за меня он сам понес проклятие за вас и мы сегодня начнем с веры а затем мы будем применять нашу веру об исцелении в первом стихе 12 главы послания к евреям сказано посему и мы «Имей вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Из этого мы знаем, что у нас нет бремени, у нас нет греха. Что вы делаете, если грешите или допускаете ошибку? Вы каетесь? Что вы делаете, если у вас есть привычка грешить, если вы повторяете это снова, снова и снова? Освободитесь. Это неправильно для вас. Мы новое творение во Христе Иисусе. Возможно, кто-то из вас еще не рожден свыше. Но именно с этого начинается победа. Когда вы принимаете Иисуса, как Господа своей жизни, и рождаетесь свыше заново. Сколько людей в этом мире хотели бы начать все заново? Но они не знают как. Вот как. Родитесь свыше. И этот мир станет совершенно другим для вас. Имея вокруг себя такое облако свидетелей... Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры. В вашей жизни о вере нужно заботиться. У нас есть начальник и совершитель. Мы не шатаемся сами по себе, надеясь, что произойдет что-то хорошее. Нет, Иисус – начальник и совершитель нашей веры. У нас есть записанное Слово Божье, чтобы знать, что Он обо всем говорит. Когда мы берем то, что Он говорит об этом, то, чему учит нас Писание, тогда легко процветать, легко оставаться исцеленными во имя Иисуса. И сегодня мы рассмотрим некоторые из этих вещей. Давайте поговорим о вере. Затем мы поговорим об исцелении. В первом стихе 12 главы сказано... Мы берем обетование, мы берем обетование, когда мы видим Слово Божье, видим что-то в Слове Божьем, мы это берем. Когда мы видим в Слове Божьем информацию об исцелении и здоровье, если мы знаем, что нужно делать, мы мудры, мы это берем, и это означает, что у нас это уже есть, слово «получить». Мы еще поговорим об этом, но это слово «получить» в Писании, в 11 главе Евангелия от Марка, означает «взять». «Верьте, что получите, когда молитесь». Это слово на греческом означает «берите это, когда молитесь, берите это». И именно это мы будем делать сегодня. Мы будем брать наше исцеление, когда будем молиться. И мы будем созидаться Словом Божьим, чтобы вы могли взять это верой, когда мы будем молиться. После того, как мы что-то берем, у нас это уже есть. Это уже свершившийся факт. Мы не оглядываемся назад. У нас это есть. Мы верим, что получили это. Мы это взяли, и это нам принадлежит. Аминь. И с этого момента вы уже не пытаетесь исцелиться. Вы исцелены. Вы говорите, как исцеленный. Вы действуете, как исцеленный. Вы верите, что исцелены. Аминь. И вы будете целостны. В четвертом стихе 5 главы 1 послания Иоанна сказано... «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Это больше, чем исцеление. Это все, что может восстать против нас в этом мировом порядке. Именно так вы процветаете. Именно так ваша семья приходит к спасению. Аллилуйя! Слава Богу, вы видите, что наши дети, наши внуки, наши правнуки, вся наша семья служит Господу. Вся наша семья не просто терпимо относится к Библии. Им нравится Библия, они любят Библию, они верят Библии. Аллилуйя. И мы научили их еще в юности. Это все, что они знали. Это все, что знают наши дети, внуки. И все внуки будут знать, как жить по Слову Божьему. Слава Богу. Это возможно, это доступно всем нам. Поэтому примите это для своей семьи. Итак, «Сия есть победа, победившая мир». Вера наша, 10 глава послания к римлянам. Давайте сегодня рассмотрим Писание о вере. Мы уделяем этому время на Школе Исцеления, если вы чувствуете, что больше не можете этого вынести, мы вас здесь не запираем. Но вы можете что-то пропустить, потому что Иисус всегда приходит на Школу Исцеления. 17 стих 10 главы Послания к римлянам. Это знакомое место, и оно много открывает. Вера же приходит от слышания, слышание от Слова Божия. Можно сказать так, вера приходит от слышания, слышание приходит от Слова Божия. И сегодня, когда мы будем перечитывать места Писания, вера будет доступна вам, чтобы получить ответ, поскольку мы будем говорить о Слове Божьем. Мы будем давать вам места Писания, вы будете слышать Слово Божье. А когда вы будете его слышать, берите его, это мое Слово. Слава Богу. Именно так приходит вера о процветании. Именно так приходит вера о чем угодно. От слышания Слова Божьего. Иначе говоря, нужно верить и брать это. Вы можете слышать Слово Божье и не обращать на него внимания. Но не такое слышание принимает. Когда мы слышим Слово Божье, мы говорим «я это беру», «я это беру». Именно так мы продолжаем идти прямо, не отклоняясь, не делая то, что мы не должны делать. Вы проводите время в молитве, вы проводите время в слове Божьем, чтобы быть быстрыми на слышание, быстрыми, чтобы слушать, быстрыми, чтобы повиноваться. Я ценю то, что могут сделать люди. У них есть медицина, чтобы помогать людям у этого мира, но у них нет всего. Они не окажутся рядом с вами посреди ночи, когда боль поразит ваше тело. А Иисус окажется. Тот, кто взял на себя проклятие за вас, является целителем. Слава Богу! Это решенный вопрос. Он уже взял проклятие за нас. И сейчас Он целитель. Иисус, Господь, Спаситель, Целитель. Слава Богу! Именно Он исцелит сегодня ваше тело, если вы сделаете что? если вы дадите Ему веру. Верьте, что получаете это, когда молитесь. Берите это. Берите это, когда молитесь, и это у вас будет. Именно так вы действуете дома. Говорю вам, если у вас появляется симптом, не начинайте стонать, жаловаться, рассказывать всем, что вы себя плохо чувствуете. Возьмите Библию, посмотрите 4-5 стихи 53 главы книги Исаии. И в Новом Завете, в 24 стихе 2 главы 1 послания Петра сказано то же самое. «Ранами его вы исцелены». Что? Я был исцелен? Я исцелен? Я исцелен! Я исцелен! Ранами его я был исцелен! Не «я буду исцелен!» Я уже был исцелен! Болезнь пытается проявить себя в моем теле. Я говорю «нет, ты не смеешь!» Я был искуплен от болезни. Все болезни и все немощи, сказано в Писании, принадлежат к проклятию. Даже то, что еще не появилось, принадлежит к проклятию. Каждый раз, когда появляется новая болезнь или новая немощь, Иисус уже позаботился об этом. Слава Богу, у вас может быть какая-то редкая форма редкого заболевания или еще что-то. Но если это так, то Иисус уже позаботился об этом. Слава Богу! Аллилуйя! У вас может быть болезнь с таким длинным названием, что никто не может ее произнести. Если это так, то Иисус уже позаботился об этом. Вот почему в Писании сказано, ранами Его вы исцелены. Вы были исцелены. Слава Богу! Аллилуйя! Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь! Есть еще пара вещей, которые хочу прочитать. А затем мы будем высвобождать силу исцеления, слава Богу, мощную силу. Мы будем высвобождать мощную силу. Послушайте, что написано в 102-м псалме. Некоторые люди стареют. Не знаю, знали вы об этом или нет, но это случается. Послушайте следующее. «Хвала Господу! Я говорю себе» — это новый живой перевод Библии — «от всего своего сердца». Вы знали, что вы должны говорить сами себе? Если вы сами себя не исправите, это попытается сделать кто-то другой. Поэтому говорите сами себе. «Я говорю себе от всего своего сердца. Я буду славить Его святое имя». «Хвала Господу! Я говорю себе! Я никогда не забуду те блага, которые Он делает мне». Он прощает все мои грехи. Он исцеляет все мои болезни. На этом мы можем остановиться. Он исцеляет все мои болезни. Сколько? Все. Все болезни, которые пытаются появиться у вас на пути, Иисус исцелил их. Слава Богу. И Он явит Себя ради вас. Что вы делаете, когда появляется симптом болезни или немощи? Обращайтесь к Писанию. Берите это, читайте это. Говорите, «Господь, я принимаю». «Спасибо тебе, я приказываю моему телу исцелиться. Я принимаю свое исцеление. Не нужно просить кого-то помолиться за вас. А вы сами молитесь. Берите это. Хвала Господу, я говорю себе, я никогда не забуду благо, которое Он совершает для меня. Он прощает все мои грехи». В следующий раз, когда вы допустите большую ошибку, когда вы будете в угнетенном настроении, чувствуете себя как побитая собака, Жалейте, что вы вообще родились на этот свет. Может, другие люди будут злиться на вас из-за этого. Подумайте об этом. Он прощает все мои грехи. Знаете, некоторые люди болеют из-за страха или за неудачи. Они допустили ошибку, они совершили грех, которого они стыдятся. И они позволяют ему поедать их, поедать и поедать. И Иисус взял на себя наши грехи, так же, как и наши болезни. Не допустите этого, просто покайтесь. Удалите это от себя, осмельтесь принять прощение. Аллилуйя. Когда вы освобождаетесь, допустив ошибку, это воля Божья. Не является волей Божьей для вас, чтобы вы пребывали в печали, в скорби из-за совершенной ошибки, из-за того, что произошло то или это. Если вы допустили ошибку, если вы согрешили, покайтесь в тот момент, как только вы это осознаете, что поступили неправильно. И избавьтесь от этого некоторые люди болеют из-за греха в прошлом их это беспокоит они об этом думают они позволяют дьяволу сокрушать их из-за этого сатана лжец он будет вас осуждать он будет причинять вам боль он будет вас убивать он пришел чтобы украсть убить и погубить именно это он делает не давайте ему место никогда не забывайте благ я говорю себе видите вы должны говорить себе скажите послушай и не называйте себя глупцом, хоть вам этого хочется. Послушайте, прекратите это делать. Иисус очистил вас от этого. Я запрещаю печали и скорби. Я принимаю свое прощение. Иисус, я так благодарен. Он прощает все мои грехи. Он исцеляет все мои болезни. Разве это не решает вопрос? Иисус — целитель. Он все еще действует. Он исцеляет все мои болезни. Он избавляет меня от смерти и окружает меня милостью и щедротами. Аллилуйя! Послушайте это местописание. Он наполняет благами жизнь мою. Когда вам будет 70, вам понравится вот что. Юность моя обновляется подобно орлу. Слава Богу! Аллилуйя! Не ждите, когда вам будет 70. Начните сейчас, если вам еще 12. 12. Моя юность обновляется подобно орлу. Аллилуйя. Нам даже не нужно быть больными, чтобы умереть. Кто-то спросил меня, «Если я буду постоянно исцеляться, как же я тогда умру?» Вы не должны быть больными, чтобы умереть. Вы уходите, и это тело умирает. Вы покинете однажды эту землю. Я надеюсь, что восхищение церкви произойдет при моей жизни, потому что я хочу вознестись. Когда внук Билли Брим, Коуди был маленький, он хотел вознестись. Сейчас Коуди женат на Обри, дочери Джорджа. Мы одна семья. Но он говорил что-то наподобие. «Мими, когда я вознесусь, мне нужно будет держать ноги вместе?» «Слава Богу!» «Что?» О, да, это было именно так. Я буду возноситься как самолет, если буду держать ноги вместе. Он был мальчиком, увлекающимся самолетами. Сейчас он пилот. Когда это было Билли? Сколько ему было лет? Около восьми. Мими, я буду подниматься как самолет, если буду держать ноги вместе. Слава Богу. Как бы вы ни возносились, это будет здорово. Слава Богу. Слава Богу. И если вы здесь сегодня, но не приняли Иисуса как Господа своей жизни, вы не вознесетесь, если вы этого не сделаете. Если вы еще не посвятили себя Господу, вам не нужно выходить к сцене, вам не нужно говорить мне об этом, просто скажите это Иисусу. «Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя, Господь. Говорю вам, жизнь на земле будет намного лучше. Она будет стоить того, чтобы жить, не говоря уже о грядущей жизни». Слава Богу! Возможно, за вас молились долгие годы, и вы гордитесь тем, что вы так долго держитесь. Да, меня нелегко словить. Это глупо. Сдайтесь. Вам не обязательно говорить им об этом, если вы не хотите. Не имеет значения, скажете вы им об этом или нет, но просто скажите, Иисус, я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя. Вот что я сказала ему, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Я понятия не имела, что это будет. И, конечно, я бы никогда не подумала об этом, но как бы то ни было, хорошо познать Господа. Когда вы в беде, у вас есть кто-то, кто вам поможет. Чем больше вы знаете о Слове Божьем, чем больше вы действуете верой, тем быстрее вы получаете облегчение в разных ситуациях. Он был изъязвлен за наше прегрешение. Он был мучим за нашу вину и беззаконие. Это грех, любой грех. Наказание, чтобы получить мир и благополучие для нас, было на нем. И ранами, нанесенными ему, мы исцелены и стали целостными. Какой бы симптом болезни или немощи не попытался прийти на нас, мы занимаем победоносное положение. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша, сказано в Писании. И мы говорим, нет, ты не смеешь, нет. Если вы что-то слышите по телевизору об эпидемиях... Я не знаю, как скоро придет Иисус, но я знаю, что ситуация на земле становится все хуже и хуже. Мы видим эпидемии. Но это не имеет никакого отношения к вам. Вы уже были исцелены. Слава Богу! Возможно, сейчас в вашем теле есть что-то, от чего вам надо избавиться. Вы уже были исцелены. Вы уже получили прививку. Вы исцелены. Аллилуйя! Слава Богу! Подумайте об этом! Сам Иисус взял на себя наши болезни и понес наши немощи и ранами Его, мы исцелены. Мы исцелены сегодня. Я сегодня помолюсь с вами и соглашусь вместе с вами. Мы сегодня помолимся за наше исцеление. Я стою за исцеление. У меня редко бывает какой-либо симптом, сказать вам по правде, но я постоянно стою за исцеление. Я каждый день считаю себя исцеленной. Я не буду ждать, пока заболею. Я исцелена. Сам Иисус взял на Себя мои болезни и понес мои немощи. Если бы вы были единственным человеком во всем мире, это было бы для вас не менее реально. Иисус такой. Он взял на Себя все наши болезни, все наши немощи. За всех нас и ранами Его мы исцелились. Аллилуйя. Я хочу помолиться. Давайте встанем и помолимся. Давайте будем верить, что мы получаем наше исцеление. Здоровы мы или больны. Вы можете верить, что вы получаете его, даже когда вы хорошо себя чувствуете. Слава Богу. Если вас что-то беспокоит, вы пришли сюда, чтобы исцелиться. Вы верите Богу о чуде, об исцелении. Когда мы будем молиться, вам нужно лишь взять это. Берите это. Если посреди ночи, когда вы одни, появится какой-то симптом, вам нужно лишь обратиться к 53 главе книги Исаии и взять свое исцеление. Это так просто и легко, слава Богу. Возьмите это. Это очень просто. Отец, мы любим Тебя. Мы верим Твоему Слову. Мы верим, что Сам Иисус взял на Себя наши болезни и понес наши немощи. И ранами Его мы исцелены. Мы были исцелены. Если мы были исцелены, то мы исцелены. И сейчас мы верим, что мы исцелены. И мы просим Тебя, Господь, я прошу Тебя, исцели каждого на этом месте от всех болезней и немощи. Я прошу у Тебя милости, Господь, для каждого из нас. И мы берем наше исцеление. Скажите, я беру свое исцеление. Иисус мой целитель. Он взял на себя эту болезнь и немощь. Я принимаю. Я беру свое исцеление. Сатана, я запрещаю тебе. Ты не можешь владеть мною. Мною владеет Иисус. No... У меня не будет ни одной из твоих болезней. Have... У меня не будет ни одной из твоих слабостей. No... У меня не будет болезней. Во имя Иисуса. I'll... Я беру свое исцеление. I'll... Слава Богу! I'll... Аллилуйя! I'll Я могу принимать. Я принимаю свое исцеление. I'll... Слава Богу! Отец, мы любим Тебя. Мы так благодарны за Твое благословение. Мы так благодарны, что у нас есть записанное Слово Божье, чтобы мы могли точно знать Твою волю во всем. Нам надо лишь прочитать то, что Ты говоришь в Своем Слове. И мы принимаем сегодня Твое Слово. Мы принимаем Твое Слово об исцелении. А в Твоем Слове сказано, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И мы воздаем Тебе славу, Спасибо Тебе за то, что даешь нам провещевать, и спасибо Тебе, Господь, за то, что сила Божья проявляется здесь. Спасибо за то, что люди здесь изголодались по Твоему слову, и что великое излияние Твоего духа на эту землю приближается, и оно уже началось. И мы воздаем Тебе всю хвалу. Мы ожидаем великих событий, Господь. Слава Богу! Спасибо за то, что благословляешь землю. Спасибо за то, что благословляешь ее лидеров. Спасибо за то, что благословляешь людей. Слава Богу! и мы воздаем Тебе всю славу во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Можете присаживаться. Сегодня мы посвятим время тому, чтобы созидать нашу веру с помощью Слова Божьего. И мы будем читать Писание в свете этого. Давайте начнем. Я прочитаю третью главу притчи в одном из переводов. «Наказание Господня или Его исправление, Сын мой, не отвергай и не проявляй неуважение, не тяготись, не проявляй нетерпения или недовольства к обличению Его. Когда Бог исправляет это благословение, почему Он нас исправляет? Он пытается сделать нас здоровыми, процветающими, привести нас к наивысшей форме наслаждения, которую Он для нас приготовил, где все хорошо, все здоровы, все благословлены, слава Богу. Поэтому не проявляйте нетерпение и не тяготитесь, когда вас исправляют. Вы можете услышать исправление во время собрания, и это может вас раздражать. Не будьте таким. Это благословение быть исправляемым. Именно для этого у нас есть Библия. Именно поэтому Бог изложил это в Библии. Люди отдавали свою жизнь, чтобы это могло быть напечатано для нас. Задумайтесь над этим. У нас есть Слово Божье, и мы можем его открыть и прочитать в любое время. Ужасный грех не обращаться к Нему и не узнавать, что в Нем сказано, не повиноваться этому. «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен, счастлив, удачлив и вызывает зависть человек, мужчина или женщина, который снискал искусную благочестивую мудрость, и человек, блажен, счастлив, удачлив и вызывает зависть, который приобрел разум, черпая его» из Слова Божьего. Мы не должны прожить эту жизнь в смятении. Библия забирает из нее все смятение. Вы знаете, что это говорит Бог, это Его воля, и это то, чего Он хочет. Это не всегда легко, потому что в самом начале вы еще в том положении, когда ваши слова еще в этом мире, ваши мысли еще в этом мире. Но вы родились свыше, ваш Дух родился свыше, и вам надо заново учиться жить. Но я верю, что можно утверждать следующее. С того момента, как вы начинаете действовать на основании Слова Божьего, хотя иногда поначалу это трудно, например, не брать денег в долг, не записывать покупку на свой счет, вначале это было трудно, поскольку у нас не было денег. Но спустя 9 месяцев мы выбрались из долгов. У нас есть Слово Божье, чтобы говорить нам, как думать но нам все равно приходится ходить верой. И здесь сказано, блажен человек, который снискал искусную и благочестивую мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение его лучше приобретение серебра, и прибыли от этого больше, нежели от золота. Мудрость дороже драгоценных камней. Что здесь написано, это откровение. Мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Послушайте, это имеет отношение к исцелению. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Это очень важное описание. Мудрость — это то, как действует Бог. Информация, которую мы находим с помощью Духа Божьего в этой книге, мудрость Божья — это богатство, честь и долгая жизнь. Аллилуйя, слава Богу! Мы должны быть долгожителями, мы должны процветать, аллилуйя. Пути ее, пути мудрости. Бог, направляя нас с Кеннетом, продвигал нас, манипулировал, маневрировал нами, это удачное слово, маневрировал. И мы быстро пришли к Слову Божьему. Мы пришли к тому, чтобы ходить по Слову Божьему. Мы начали слушать брата Хейгена и переехали в Талсу, так как Кеннет поступил в университет Орала Робертса. Он действительно много почерпнул из университета, но мне кажется, что больше всего мы узнали от брата Хейгена, когда он учил нас о вере, о том, как жить верой. Как жить верой. Как жить верой в этом мире. Если вы не идете этим путем, и это не является вашей целью, то успех, к которому вы стремитесь, это всего лишь ваш успех. Вы можете быть успешным в естественном плане. Но вы можете иметь успех, не имея жизни в мире. Вы можете иметь его без мира, без мудрости. И поэтому вы принимаете неправильные решения. Но со Словом Божьим приходит все. Здоровье, Божественное здоровье. Мы не ищем исцеления, мы не ждем, пока заболеем, а потом молимся, чтобы исцелиться. Мы обращаемся к Слову Божьему, и мы принимаем Божественное здоровье. Это воля Божья для меня — быть здоровой. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Нам не нужно говорить, Господь, если на то твоя воля, исцели меня. Мы знаем, что ранами Его мы были исцелены. Это не только Божья воля исцелить вас. Вы уже были исцелены. Что вам надо сделать? Вам надо лишь взять это. И это делает вера. Там, где сказано, верьте, что получите во время молитвы, это слово «получить» на греческом означает «взять» это. Мы не просто молимся, церковь. Можно сказать это и так, когда вы молитесь, не оставляйте это на столе. Нет. Согласно этому месту Писания о принятии, которое означает «взять», на греческом это звучит так «берите это, когда молитесь». Если вы молитесь об исцелении, об исцелении вашего тела, не оставляйте это напоследок, не говорите, «Господь, я оставляю это тебе». Что это значит? Если на то твоя воля, исцели меня. Вы должны знать из Библии, какова его воля. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться за исцеление, мы будем знать, что ранами его мы были исцелены. И мы знаем, что, взяв на себя наши грехи, Взяв на Себя все проклятие, Он взял также и наши болезни, наши немощи. Он взял на Себя нашу нищету. Все плохое было под проклятием. И мы знаем все, что было сделано. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться об исцелении, что мы будем делать? Мы не будем говорить «Господь, если на то Твоя воля исцелить этих людей». Нет, мы знаем, что это Его воля. Сам Иисус позаботился об этом так же, как Он это сделал с грехом. Он взял это на Себя, за нас. В Библии сказано, что все болезни и все немощи принадлежат к проклятию. В Библии сказано, что Иисус искупил нас от проклятия. Так что это уже свершившийся факт. Вопрос решен. Вам не надо четыре или пять недель думать над этим, размышляя, «Является ли это волей Божией для меня, чтобы я исцелился?» «Да, является. Иисус взял это на себя за вас. Является ли волей Божьей для меня быть разоренным?» «Нет, не является. Он взял на себя нищету за вас. Является ли волей Божьей для меня нервничать, расстраиваться, принимать лекарства от нервов?» Так говорила моя бабушка и сестры. «Принимать лекарства от нервов». Это не были наркотические средства, это были лекарства от нервов. Им делали уколы, конечно, по предписанию врача, и они считали, что это нормально. У моей бабушки было три сестры, они все жили в крошечном городке. Это было замечательное место для детства, поскольку они были чудесными людьми. Но они все принимали лекарства от нервов. И они не считали, что можно пить виски. Нет, нет. Возможно, кто-то из них и мог пригубить немного, но обычно они не пили виски. А лекарства от нервов, это было нормально, потому что их прописывал врач. Вам не нужны успокоительные. Слава Богу, у вас есть мир. У вас есть любовь, радость, мир. Аллилуйя! Разве это не здорово? Если вы начнете нервничать, вам не нужны транквилизаторы. Возьмите Слово Божье, обратитесь к Писанию, найдите Писание, где говорится о мире или благословении, о том, с чем у вас проблемы, о чем вы беспокоитесь. У нас есть любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость. И самоконтроль — это плоды Духа. Мы получили их, когда родились свыше. Если вы не родились свыше, вам надо это сделать, чтобы получить их. Когда у вас проблема, идите по направлению к Богу. Все остальное во вторую, в третью очередь. Или просто не подходит. У Бога есть настоящие блага. У Него есть для вас сегодня исцеление. Это уже свершившийся факт. Ваше исцеление — это воля Божья. Все болезни все немощи принадлежат к проклятию греха и к проклятию за нарушенный закон. Мы не под проклятием. Сам Иисус искупил нас от проклятия. Так сказано в Библии. Мы были выкуплены. Мы были искуплены Господом Иисусом Христом. Возможно, мы позднее прочитаем это, но сказано, что Он взял на Себя ваши болезни и понес ваши немощи. Он взял на себя наши болезни и понес наши немощи, и ранами его, когда он взял наш грех, он взял и все, что было в проклятии, болезни, немощи, нищету, а ранами его, мы были исцелены. Если я была исцелена, то я исцелена. Если вы были исцелены, то вы исцелены. Так что же остается? Все было сделано. Вам надо прочитать о проклятии, обо всем плохом, что было под проклятием. Вам надо прочитать это и увидеть, от чего вы были освобождены. Все плохое, что было под проклятием, исчезло для нас, если мы приняли Иисуса Господом нашей жизни. Все. Нищета, недостаток, давление, страх. Дело сделано, Иисус взял это, и что нам делать? Мы узнаем об этом, а потом начинаем противостоять проклятию. Проклятие все еще в этом мире. Сатана все еще в этом мире. Он все еще на свободе, и он лжец. Он будет говорить вам, что вы больны, когда вы здоровы. Он будет говорить вам, что вы банкрот, когда вы им не являетесь. Он лжец. Нам нельзя жить согласно тому, что мы слышим. Мы живем согласно тому, что сказано здесь. Когда появляется болезнь или симптом, у вас есть небольшой список мест Писания. Вы помещаете их через свои глаза и уши в свое сердце. И когда они уже там... Вам не надо их искать. Когда появляется симптом, вы в первую очередь не звоните врачу. Вы не должны рассказывать всем знакомым, что вы плохо себя чувствуете. Нет, вы говорите во имя Иисуса. Я запрещаю тебе боль. Я запрещаю тебе головная боль. Я запрещаю тебе, чтобы это ни было, во имя Иисуса. Ты мне не принадлежишь. Я исцелен. Я был исцелен. Забери этот мусор от меня во имя Иисуса. Знаете, я раньше была стеснительная, но я это преодолела. И вам надо это преодолеть. Вы можете сами дома тренироваться говорить дьяволу, верно? И тогда это опустится в вас. Слово Божье опустится в вас, и Слово Божье будет исходить из вас. Вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Если вы еще не родились свыше, вам надо родиться свыше. Именно так вы становитесь новым творением, и тогда все это принадлежит вам. А пока вы не родились свыше и не вышли из-под греха, приняв Иисуса Господом своей жизни, вы все еще под каблуком у дьявола. Кто-то может сказать, да, но есть не один путь на небеса. Нет, нет. Путь Иисус. Что бы вы ни прочитали в книгах, что бы вам ни говорили... Возможно, вам всю жизнь говорили, что есть много путей на небеса. Иисус — единственный путь. Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Больше негде обрести жизнь. Если я вас обидела, извините, но я оказываю вам услугу. Это истина. Аллилуйя». Нет иных путей, как обрести жизнь и мир, кроме как через Иисуса Христа. И первое, что вам надо сделать, это выйти из-под проклятия. Когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся заново из-под проклятия. И если вы в этом новичок, вы не знаете, что такое проклятие, если вы не знаете, о чем я говорю, вы можете подумать, что какие-то колдуны наводят проклятие. Нет. Проклятие это то, что пришло на сынов Израилевых, когда они не сделали то, что сказал Бог. Бог сказал им, будете делать это и будете благословлены. Будете делать то, и будете прокляты. Поэтому проклятие пришло из-за того, что они не делали это. Проклятие пришло за нарушенный закон. Это не было Божьей волей. Божьей волей для них было то, что они послушались Его и жили свободными от проклятия. Так что вам надо родиться свыше. В Библии нам сказано, что сам Иисус понес проклятие за нас. Сам Иисус взял на Себя наши болезни и понес наши немощи. И ранами Его мы исцелились. В послании Галатам сказано, что Он искупил нас от проклятия. Это очень важно. Уверяю вас, это о многом говорит. Прочитайте о проклятии, и вы увидите, что все плохое было под проклятием. Проклят при входе, проклят при выходе, проклят в городе, проклят на поле. А где еще жить? Они были прокляты. Мы были прокляты. Вот почему нам так трудно жилось до того, как мы приняли Иисуса Господом нашей жизни. Мы были прокляты. Мы были под проклятием. Мы были во тьме. Но Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Не кто-то сказал, а сам Иисус взял на себя наши болезни и понес наши немощи. И ранами Его мы исцелились. Поэтому мы исцелены. Мы могли это не принимать. Но это первое местописание, к которому я обращаюсь, когда у меня появляется симптом болезни или немощи. Что Иисус взял на себя мои болезни и понес мои немощи. И ранами Его я была исцелена. Благодаря этому я знаю, что это не воля Божья, чтобы я была больной. Он взял это за меня. А воля Божья, чтобы я была исцелена. Я благословлена. Я исцелена. А дьявол пытается заставить меня принять болезнь. Я говорю, нет, я ее не принимаю. Я благословлена. Я исцелена. Я запрещаю симптомам, Я запрещаю боли. Я запрещаю всему, чтобы бы то ни было. Я не хвастаюсь. Я обращаюсь к этому. Я говорю этому везде, где придется. Потому что я не хочу быть больной. И нищета, нищета под проклятием. Так вы учитесь противостоять греху. Когда грех приходит к вам, когда искушение к вам приходит, вы говорите «я не пойду в том направлении, это неправильно, это будет неугодно Богу». Так вы поступаете с болезнями. К вам подбирается болезнь, возможно, вокруг вас все болеют, у вас начинают проявляться симптомы. Вы не говорите «о, я снова заболею». Нет. Вы говорите «я запрещаю вам симптомы, я запрещаю тебе страх, я запрещаю тебе грипп, чтобы бы то ни было». «Во имя Иисуса вы не являетесь волей Божьей для меня, я вас не потерплю, оставьте меня во имя Господа Иисуса Христа». А потом скажите, «Иисус, я благодарю Тебя за то, что я исцелен, от макушки головы до подошв ног, я был искуплен, Ты сам искупил меня от проклятия». А вам надо поместить в себя Писание, чтобы оно поднималось в вас, когда вы будете в нем нуждаться. Исходя из этого, мы проводим школу исцеления, мы были искуплены. Это не воля Божья для нас с вами – быть больными. Вы обратили внимание, как эта семья стояла на основании Слова Божьего, и как их сын выздоровел? Ему не понадобилась трансплантация сердца, и сейчас его считают медицинской загадкой. Но позвольте я вам скажу, когда этот мир не может догадаться о причине, мы знаем ее, потому что наш Бог – благой Бог, а Иисус – исцеляющий Иисус. Если вы нуждаетесь в чуде в вашем теле, что бы это ни было, Бог может и готов это сделать, так как Он уже это сделал. А мы пребываем в согласии с вами. Мы пребываем в согласии с вами и с вашей семьей насчет ваших детей, насчет всех в вашем доме. Что Слово Божие действует в вас, приносит жизнь и здоровье всей вашей семье. Имейте веру в Бога. Все будет хорошо. Аминь. Позвольте мне рассказать вам о пакете исцеления. Вот почему вам необходимо ухватиться за это. Или если вы знаете кого-то, кто столкнулся с подобной нуждой в своей жизни, ухватитесь за это. Дайте им этот материал, и вы увидите, как действует Слово Божье. Основная идея здесь в том, чтобы вы погрузились в Слово Божье в Его Слово об исцелении, исцелении вас и вашей семьи. Настолько пропитайтесь им, чтобы вы видели только Его, думали только о Нем, говорили только Его. Не ждите ни минуты, закажите этот пакет исцеления сегодня же. Воспользуйтесь этой информацией дайте этому возможность начать действовать в вашей семье. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, посетите наш сайт в интернете kcm.org.ua. Партнеры, мы благодарим вас. Спасибо вам за ваши молитвы, спасибо за вашу поддержку и за ваше участие в Царстве Божьем и в том, что Он делает через миссию Канеты Коплана. Аминь. Это Джереми Пирсонс напоминает вам, что Бог любит вас, мы любим вас и Иисус Господь.